Всем привет! Здесь лежат мои решения задач с экзамена ШАДО с 2012 по 18 годы. Сейчас расскажу, как ими пользоваться и э, расскажу о парочке предостережений. Первое. Как пользоваться? Берете, идете в комментарии, там оглавление по всем годам, по всем экзаменам. Переходите, соответственно, на нужный год и смотрите, что вам нужно. Там же есть ссылка на PDF-версию, но я не уверен, что она все время будет работать. И там же куча всяких других полезных ссылок, которые очень рекомендую при подготовке. Так что пользуйтесь. Предостережения. Три предостережения относительно того, что здесь есть. Первое. Есть ошибки. Решение я писал для себя и, конечно, кое-где ошибался. Поэтому пользуйтесь на свой страх и риск. Второе. Не все решения мои. И я не всегда мог отмечать правильно, чьи решения, потому что я писал для себя. А потом решил, что это еще кому-то пригодится. Поэтому спасибо большое э, моему ментору Диме, спасибо большое моему брату, спасибо э, GitHub-юзера FMM, который очень здорово расписал кучу решений. Спасибо Stack Exchange, еще кучу людей, которые мне помогли. Так что я не говорю, что это все мое. Тут много людей участвовало. И третье. Почему такой неудобный формат? Зачем мы это все вставили в видео? А, потому что PDF, который лежит на Dropbox, периодически не загружается. Ссылка падает. Я не хочу эту ссылку все время вам загружать. Сейчас она там есть. Но если она сломается, тогда смотрите все по оглавлению в этом видео. В общем, все. Так что вперед смотреть решение. Поехали.